острого перца джейс красный призначный скорпион этот сорт относится к виду капсикум чиненс это сверхострые сорта перца острота такого перца от 700 до 800 тысяч скобелей это очень-очень это -очень ребята этот сорт вывел фермер по имени джейс с восточной персевании сша высота куста от 70 до 90 сантиметров Созревание такого перца ребята 120 дней вкус у него цветочный фруктовый с ароматом парфума это смесь пхуджа локи и тринитат морги скорпиона вот видите какие у него хвосты как у скорпиона остроносые вот, смотрите такие вот морщинистые плоды у него такой перчик созревает вот, смотрите. Вот зеленого. Потом, до да, такого вот арчичного цвета. И переходит уже в красный цвет. Кусты, ребята, дают очень и очень много плодов. Вот сейчас довольно сложно показать. Сейчас я попробую с той стороны зайти и показать вам, сколько ж вяжет этот кустик. Вы видите, какой объемный. Я его, тем более я его подрезал. Вот у меня их 20 кустов таких ребят хотите я вам покажу как он плодоносит сейчас смотрите а, сейчас. Смотрите. смотрите ребята смотрите восхищайтесь, смотрите. Сейчас я вам покажу вы просто будете в шоке ребята вы будете в шоке оценили это так плодоносит этот сорт Количество просто бомба. Блин, еще сетка это мешает. Еще кошмар. Так, ребят. Вот, вот это, ребят, такое количество вяжет. Но это то, что вы видите здесь. А там еще в середине сколько их. Все раздвинуть его. Смотрите. Вот такой вот. смотрите, Какие красавцы. Вот начинает они созревать уже. Вот видите зеленого. Так, сейчас мы вот это возьмем, наверное, немножко подрежем. Это нам кончики не нужны, уберем их уже. Цветы удаляю все, все отщипываю, оно все равно все растет, все равно в конце отрастает, отрастает. Вот так вот, смотрите. Блин, сетка мешает. Вот такая красота, ребят. Суперский сорт, суперский, я же говорю. С одного кустика может, я не знаю, литров 7 на соуса сварить. Если не больше. Такие остротаж у него, представляете, какая. Такие вот красавцы, понимаете? Чем не красавица Смотрите, размеры какие, ребята. Просто бесподобный, просто бесподобный сорт. Бомбесный. Вот так, вот так вот. Так. что, ребята, если вам понравился этот сорт. Оставляйте комментарии, обсудим. Если кто хочет такой сорт себе приобрести, можете купить его у нас. Ссылочку на наши каталоги найдете под этим видео, в верхней строке комментариев. Там есть каталоги томатов, острых перцев, наших соусов. Если вам понравился этот видеообзор, подписываемся, ставим пальчик вверх нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.